Какие основные аргументы сторонников сегодняшнего законопроекта? Ну, смертность высокая, с ней надо что-то делать, так делают другие, так рекомендует ВОЗ. Смертность действительно колоссальная, более тысячи человек в день, это по информации о если по Росстату еще больше. Но, по большому счету, прежде чем принимать какие-то меры, надо разобраться в причинах такой высокой смертности. Проводившиеся многие годы оптимизации системы здравоохранения и хроническое недофинансирование отрасли привели к деградации системы. Каждый год еще до коронавируса, мы об этом регулярно говорили, Россия теряла 500 тысяч человек. Это те люди, которые могли бы жить, если бы было адекватное финансирование системы здравоохранения и профилактики. Но, к сожалению, нынешний зал и зал предыдущего созыва оставался глухим. А это полторы тысячи смертей, немотивированных дополнительных смертей каждый год. Теперь, что касается ковида, когда он пришел, совершенно неожиданно выяснилось, что развалинное первичное звено при увеличении нагрузки на него не могло справиться с потоком больных. Прежде всего, в части современной диагностики, прерывания цепочек заражения и назначения лечения. Власть ввела надбавки в зарплате работникам ковидных госпиталей, забыв про первичку. И оттуда произошел дополнительный отток кадров в стационары, усугубивший ситуацию. Фактически, ковид, неограниченный на первичном уровне, распространялся у нас как огонь по сухой траве. Ковидные госпитали, несмотря на самоотверженность медиков, это в основной свои старые здания, без боксовой системы. Они превратились в места перекрестного инфицирования и расцвета внутрибольничной инфекции. Оказалось, что в стране нет лекарств и оборудования, которые мы не производим. Острая нехватка кислорода и два главных производителя медицинского кислорода в стране – это две иностранных компании. Это тоже очень интересно. Плюс масса абсолютно неправильных управленческих решений, когда на волне ковида дельта-штамма в Индии в Российскую Федерацию спокойно въехало несколько сот индийских граждан, в том числе и с ковидом. Вот это в первую очередь, а не запаздывающая вакцинация, как нас пытаются убедить сегодня, привели и приводят к этим катастрофическим потерям. Почему не прививаются наши граждане? Ну, Не доверяют государству и власти, мы это прекрасно понимаем. Потому что чиновники регулярно врут, потому что до сих пор не опубликованные не получили независимую оценку результаты исследований эффективности и безопасности отечественных вакцин, потому что отечественные вакцины до сих пор не признаны ВОЗ, а иностранные не допущены к нам, потому что производители вакцин и лекарств от ковида аффилированы с чиновниками, борющимися с ковидом потому что идет жесткое административное давление на медиков с целью ограничить альтернативные мнения и медотводы, потому что компенсация за тяжелое осложнение или смерть в результате вакцинации смешная – 30 тысяч за смерть, 10 тысяч за наступление инвалидности. На этом фоне идет подготовка к обязательной вакцинации детей, что без разрешения всех вышеперечисленных вопросов вызывает закономерный протест у граждан. Теперь, что касается якобы спасительных QR-кодов, как единственного способа исправления ситуации. Способны ли повлиять они на смертность, эти самые QR-коды, и заболеваемость? На заболеваемость практически нет. Об этом свидетельствуют данные европейских стран с высоким уровнем вакцинации населения, последние публикации в научных журналах, последняя статья Октябрьской из «Ланцета». Вакцинированный человек может переносить COVID-19 как с симптомами, так и в бессимптомной форме и быть источником инфекции. Однако обладатели QR-кода законопроект объявляет безопасными. А здоровые граждане, имеющие отрицательный ПЦРТ, с 1 февраля 2022 года, я напомню, получать доступ к общественным местам уже не смогут. Влияние на смертность, она есть, безусловно, с большей вероятностью можно полагать, что она снизится, но в весьма отдаленной перспективе. Даже если все привитые граждане вдруг одномоментно решат привиться после принятия этого законопроекта, иммунитет у них появится через полтора месяца, когда нынешняя волна сойдет на «нет». А реальный эффект снижения смертности можно будет в лучшем случае наблюдать через 3-4 месяца, при условии, что ковид еще будет прогрессировать, и что существующие вакцины будут действовать на новый штамм, или тот, который появится. В этом смысле надежды на QR-коды как инструмент для быстрого снижения заболеваемости и смертности совершенно безосновательны. Поэтому сейчас должны работать совершенно иные меры, о которых мы неоднократно говорили в этом зале. Это срочное укрепление первичной звена, в том числе путем увеличения там оплаты труда, это широкое тестирование, о чем сегодня говорилось. Это восстановление нормального эпидемического расследования, которого нет сегодня. Это эффективный контроль за заболевшими и нормальное лечение на амбулаторном этапе. Теперь в целом совершенно очевидно, что вводимые федеральным законопроектом ограничения прав и свобод граждан для борьбы с новой коронавирусной инфекцией должны вводиться в четко определенных условиях. Они должны быть соразмерны угрозе, реально действовать, быть обоснованными соответствующими объективными, в том числе и научными данными. Ну и, естественно, вводится на ограниченный период. Что имеем в реальности? В реальности мы имеем ограничения, которые вводятся на региональном уровне. И я напомню, что там вольница губернаторская, к чему она уже привела, этой толпы в московском метро, это и блокпосты с казаками в Севастополе, это и коллапс транспортный в Казани. Это все вот наши, скажем так, руководители, которым было передано это полномочия, и сейчас мы его закрепляем дополнительно. Все эти меры принимаются без привязки к объективным обстоятельствам, без оценки последующей эффективности на длительный срок при игнорировании более действенных мер, о которых я только что говорил. Они не применяются вообще. Что касается вакцинации, мы, представители КПРФ считаем, что вакцинация – это один из столпов современной профилактической медицины. Мы за вакцинацию от ковида, но, как и президент, только за добровольную, основанную на объективных научных данных и экспертизе. В этой связи предлагаемые QR-коды расцениваются нами как способ незаконного, грубого ограничения гражданских прав, направленный на принуждение граждан вакцинации, без реального эффекта и с возможностью последующего незаконного тотального контроля за гражданами. Учитывая вышеисказанного, фракция КПРФ не может поддержать предлагаемым правительством Российской Федерации законопроект и будет голосовать против его принятия. Но что самое опасное, что происходит сейчас, когда страна фактически находится в состоянии войны, это попытки разделить граждан на вакцинированных, на вакцинированных, с QR-кодом, без QR-кодов. Когда эти попытки поддерживаются государственными СМИ, когда идет шельмование тех, кто имеет другую точку зрения. Я говорю в данном случае не об антиваксерах каких-то, я говорю о профессорах, я говорю об академиках, которые выражают иную, отличную от официальной точки зрения. Когда людей разделяют, когда их стравливают, когда это уже доходит до уровня прямого противопоставления, потому что людей надо слышать. Надо слышать те миллионы людей, которые прислали нам свои отзывы. Надо слышать тех, кто стоит сегодня у стен Государственной Думы. Надо слышать и прислушаться тем предложениям, которые мы регулярно вносим, потому что огромная смертность и колоссальные потери – это следствие длительного невнимания к системе здравоохранения отечественной. Точно так же, как и внимание фракции, которые мы привлекали неоднократно с охозу, Ленина, которые сейчас добивают рейдеры, как частный маленький пример. К фабрике, которая к мебельной фабрике знаменитая, которая сегодня закрыта рейдерами, уничтожена, хотя мы однократно говорили в этом зале о необходимости ее спасения. Без этих мер, без четкой картины, без анализа научного никаких движений вперед не будет, а будет только усиление противостояния. Спасибо.